Да здорово, сейчас очень модная была тема в инстаграме, актуальная в трендах, это когда в вертикальном рельсе. Ты используешь горизонтальные кадры, снятые на обычную камеру или снятые на телефон в горизонтальном режиме, когда кадры складываются друг на друга с топкой. Рекомендую подсматривать, как делают другие там, топовые -то инстаграмщики. Это несложно повторить, если немного вникнуть. Сейчас я хочу показать, как делаю это я с использованием overlay или другими методами, которыми можно так делать. В чем, что уже как бы не было контента по Final Cut на YouTube давно. Кто за мной там везде следит, знает, почему этого не происходит. Я выкладываю там какие-то свои портфолийные работы. Ну что же, так получилось, но Final Cut никуда не девается. Поэтому сейчас покажу, как накидать в рилсах и в сторисах горизонтальные кадры с топкой с использованием EverLay. EverLay будет по ссылке в описании. Покачивай, пользуйся на здоровье, делаем модные и классные сторисы. Поехали. О, подица. с каким-то душком. Итак, получается, вот у меня есть какой-то некий набор кадров, да, снятых на дрон в одной из очень красивых локаций Камчатки, о которой у меня еще будет видео. И, допустим, я хочу эти шоты использовать в вертикальном рильсе, но хочу, чтобы они были горизонтальные. Такой пример у меня уже был в Инстаграме. В рилсах я использовал вот эти кадры, причем, что я их использую, видишь, по-разному, там по три шота. По 5 шотов, по 3, по 4, там, по, вся... вот по 4, например, мне кажется, по 4 это самое удобное, они влазят в аккурат И как раз у тебя получается вот этот вот формат 16 на 9, да, кажется, или как он там называется, не суть В общем, вот есть набор кадров, давай сделаем их одинаковой длины, чтобы это сделать, выбираем их все Нажимаем два раза вот сюда, например, сделаем их по 3 секунды, набираем на клавиатуре 3 секунды, жмем ОК и они становятся все одинакового порядка Для этого нам нужно вообще-то проект сделать Вертикальный, а не горизонтальный Чтобы так сделать уже в имеющемся проекте И не создавать новый Нажимаем, короче, выбираем проект Вот здесь во вкладке в инспекторе у нас Modify Жмем сюда И здесь в, уже в текущем проекте Мы можем изменить его параметры Вертикальный, горизонтальный, 4К и всякие разные В нашем случае нам понадобятся вертикальные В Reels'ах Меня кто-то недавно спрашивал про потерю качества Я вам порекомендовал выкладывать в 4К в максимальном разрешении он это сделал конкретно в рилсах, а не в посте. И в рилсе у него качество было лучше, если при использовании 4К разрешения 2.160 на 3.840. Выбираем его, жмем ОК. OK. У нас меняется наш проект на вертикальный. И самый простой способ, это нам накидать кадры с топками вот таким образом. И каждый шот при свободном трансформировании просто поднять и поставить друг на друга. Видишь, у нас получается такая черная полоска между шотами. Это убирается легко при помощи скейла. Каждый кадр мы подскейливаем, увеличиваем. И у нас вроде бы как уже получается да, вот такой вот рилс. Но нам не очень это может нравиться, потому что ты можешь просто-напросто не попасть в его правильный формат этих кадров. У тебя какой-то кадр может быть шире, какой-то уже, и это не совсем удобно. Но зато это типа, самый быстрый способ. Хотя второй способ не менее быстрый. Я как делаю? У меня есть такие наборы оверлей, уже заготовки. Их можно сделать самому там в фотошопе. Это обычный PNG-файл, готовленный. Мы можем либо короче перетянуть его сюда, вот так, чик. Нажав на этот PNG-шный файл, в его настройках, вот здесь в Blend Mode, сделать его там, ну, как overlay, да? И здесь, подсматривая на полоски, на этот формат, мы можем подгонять кадр под уже а, наш стандартный при помощи скейла, либо кропа. Это второй способ был. Но самый как бы грамотный, которым пользуюсь я, хотя почему грамотно все относительно, какой удобнее, таким и удобнее будет пользоваться тебе, ты эти оверлей можешь подгрузить прямо в Final Cut и уже как бы удалить ту папку, чтобы она у тебя так не висела на рабочем столе. Получается вот здесь в во Viewer, здесь в View, во вкладке, есть возможность использования оверлеев, это показать кастомный оверлей и использовать кастомные оверлеи, те, которые мы добавляем извне. Для того, чтобы добавить, выбираем вот, Choose Custom Overlay, от Custom Overlay и здесь на рабочем столе выбираем нашу папку с оверлеями, выделяем их все, нажимаем Open, я не буду нажимать, потому что у меня они уже добавлены. Когда ты складываешь кадры с топками, давай попробуем сложить, например, 4 шота, да, здесь во вкладке View открываем Choose Custom Overlay и мы можем выбрать, какие нам нужны сетки, 3, 4 или 5. И для того, чтобы их было видно, выбираем Show Custom Overlay. И здесь мы можем выбрать настройку opacity 25, 50, 75 и 100%. Я выбираю 25% opacity. Это как раз видно полупрозрачные наши сетки и видно сам шот. Дальше мы просто каждый кадр подгоняем при помощи трансформирования. Я обычно это сделаю здесь во вкладке Transform. Каждый кадр подгоняем под сетку. Видишь, мы сразу же видим, насколько нам нужно его кропнуть вот в этих полосках. Подгоняем вот так. Дальше переходим во вкладку Crop сюда. Кропим сверху снизу. Здесь такая у нас дальше тон моторика. Переходим к следующему кадру, также его подгоняем. После того, как мы разместили все кадры, мы можем вот так увеличить и увидеть здесь где-то какую-то пустоту, ее еще раз подкорректировать. Вот эти промежутки все. Дальше отжимаем Overlay, Shaw Customer Overlay, убираем галочку. И видим наш уже готовый Reels, вот так он выглядит, вот так все это просто происходит, буквально в 3 клика. То же самое ты можешь делать и с тремя полосками, и с четырьмя полосками, и с пятью полосками, и сделать 5 горизонтальных полосок. Вот так просто можно добиться ровных короче, кадров и сделать себе качественный, крутой, стильный Reels. Не обязательно использовать музыку в Final Cut, а добавлять ее. Скинуть короче, этот видос в Reels в Instagram и там уже выбрать музыку. И... Добавить свои там какие-то а, топовые кадры, которые ты сделал в съемочный день И поделиться ими, с... чтобы все захотели в эту локацию что ж, такой быстрый видос по рилсам, по монтажу Final Cut Но я думаю, что ты на самом деле уже это знал и использовал любой из этих методов И пользовался и оверлеями, и стопками, и как только ты наверняка уже это не делал Но, скорее всего, кому-то может пригодиться и будет полезно Поэтому оверлеи скачиваю по ссылке в описании, пользуйся, добавляю их и делай себе самые крутые модные рилсы. А у меня контент по Final будет все-таки выходить, я на это не забиваю. Сейчас пока у меня большой съемочный сезон. Много съемок, много монтажа, очень много монтажа, много монтирую. Короче, провожу время в полях там где-то, да, летаю, снимаю и много монтирую. Поэтому сильно не серчай, не отписывайся или отписывайся, не знаю, как хочешь. Все, пока.